Доброго времени суток, 21 января, обзор рынка криптовалюты. и рекомендации по торговле. Сегодня у нас кровавое воскресенье, биткоин начинает сдавать позиции, может быть просто показывает какое-то корректирующее движение, хотя оно не очень хорошее, можно было бы, если он хотел бы нас напугать, сделать немножечко и... Повыше его закончить, да, или хотя бы отбиться от уровня вот этой вот поддержки. Но, к сожалению, пока он еще ничего хорошего не показывает. И начинает консолидироваться здесь, на этом уровне, на этом диапазоне 11 с половиной 12 тысяч. Будем его наблюдать дальше, если он будет уходить еще ниже. Посмотрим, как он будет здесь себя вести. Возможно, будет удерживаться и не пойдет дальше. Но, как бы, может быть, еще такой вариант развития событий, что мы все-таки с вами увидим дальнейшее нисходящее движение до 8000. На 8000 у нас здесь уже присутствует первая такая более-менее серьезная поддержка. Ну, точнее. Нам еще нужно будет пройти 10, естественно, от которой он в прошлый раз отбился. И потом 8, это я уже совсем смотрю как бы наперед. Да? Пока следим за вот этим вот уровнем как он будет его отрабатывать, как закончится вот это вот движение, что он будет собой показывать, то ли он сейчас уйдет в боковик, там постоит, будет какое-то время торговаться в этом диапазоне, то ли закрепится за этим уровнем и пойдет ниже. Ну, ничего, в общем, пока еще точно сказать нельзя, можно только лишь предугадывать и смотреть, как будет себя вести цена дальше, уже от этого отталкиваться. Идет, идет так как-то неохотно какой-то объем конечно он вырисовывает здесь даже на пятнашке на дневке его пока еще не видно конкретно говорить о чем-то нельзя может быть такое что как мы видим здесь у нас на дневочке вырисовывается такой довольно таки широкий торговый диапазон в котором ходит цена на данный момент здесь впереди у нас если биткоин будет расти, то будем ловить его где-то на уровне 15-14 тысяч, от которого он возможно, ну то есть будет ключевым, да, если он его пройдет, то мы можем с вами увидеть новые вершины, если не пройдет, то это будет нисходящее какое-то движение, но об этом говорить еще рано, так как все-таки цена еще далеко очень от этих цифр, и вот это вот все расстояние придется ему пройти до момента скажем, истины, да, которые нас интересует, пока что еще все не очень хорошо складывается. Вся остальная альта, которая вчера показывала силу, сегодня в красной зоне иногда даже больше показывает минус, чем все остальное. Тот же EOS, который вчера был достаточно сильнее рынка и отрабатывал свои новости, он сегодня в... Неплохой такой просадки, практически больше, чем даже средний показатель, 13, на 14% процентов практически у него сейчас корректируется цена. Поэтому это еще раз доказывает то, что все следует за биткоином и какие бы там новости снова-таки не были, ничего этому, ничего это не решает, решает только лишь движение биткоина. Друзья, где кто будет смотреть это видео в записи, большое спасибо. Напоминаю, что новые выпуски «Обзор рынка криптовалюты. Рекомендации по торговле ежедневно». Напоминаю, что прямая трансляция идет в Инстаграм, точно так же каждый день, 14.00 по МСК. Поэтому, если вам интересно, ссылки будут на аккаунт в описании. Если видео было полезным или понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии по поводу сегодняшней ситуации на рынке. Мне интересно, что вы о ней думаете. Давайте подискутируем. Также напомню, что все полезные ссылочки вы найдете в описании. И у меня на сегодня все. До новых встреч. Пока.